Привет друзья, вы на канале Резвана Сегодня я вам расскажу Как сделать 3D текст В фотошопе Приступим Нажимаем на файл Создать Создаем нужную нам Ширину и высоту Нажимаем ОК Теперь Нажимаем на текст И пишем туда, что нам нужно. Вот, теперь нажимаем на вот эту вот кнопочку. Делаем «Нет». И выходит у нас вот такая вот рабочий стол. Что нам нужно тут сделать? Мы можем сделать вот так вот. Вот так вот. И это текущий вид. Мы можем исправить свет. Свет, то есть. Вот. Делаем вот так. И что нам дает этот свет? Она нам дает тени. Она нам дает тени вот тут вот. Сейчас я вам ее покажу. Вот, как вы видите, вот тут есть тень. Вот видите, вот тут есть тень. Вот она. И вот что она тут делает. Сцена. вот. Нажимаем на сцену и мы можем... Осью Y взять и отправить сюда или сюда. Если масштаб вдоль, э, вдоль мы можем ее растянуть. Как гармошку можем ее растянуть. Теперь э, ось Z. Что она делает? Мы ее просто... Вот Двигай мышкой и как вы видите Она делается больше Или меньше Это иногда тоже помогает Потом Масштаб вдоль Z Она растягивается Вот, вот эта вот линия Она растягивается У нас получается большой 3D текст Что означает равномерный мас масштаб Она означает вот так вот. Она ее делает больше и равномернее. Переходим на ось Y. Она поднимает и опускает. Что делает вот эта стрелочка? Она делает поворот нашего 3D-текста. А масштаб вдоль оси Y, ну вы поняли уже, она растягивает ее вот так и вот так. Вот. Теперь, чтобы ее вот так же оставить, мы ее просто нажимаем на X. И нажимаем какую-нибудь из них кнопочку. Вот этот, например. И вот. Если вы что-то сделали неправильно или там что-нибудь сделали, нажимаем на него, и вы можете тут исправить уже. Вот, вы можете тут уже исправить. И вот. Нажимаем на файл и сохранить как обычный PNG. PNG или JPEG, в каком формате вы хотите. Но сохранять я, конечно, не буду, потому что вы уже это знаете, если вы смотрели мои предыдущее видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. И если возникнут какие-то вопросы, пишите в группу ВК.